Всем привет, на моем канале. Сегодня буду готовить хризантемы из белково заварного крема. Покажу три способа. Кому интересно, оставайтесь со мной. Также идейка для оформления торта. Хризантемы у меня будут из белково заварного крема. Ссылочка появится у вас на экране, и также все ссылочки будут под видео в описании. Насадка для хризантема найдет без номера из набора 24 штуки. И насадка поменьше также хризантема 81 номер заказывал на сайте алиэкспресс и два просто пакетика в которых я отрежу уголки вместо просто пакетиков можно использовать также насадку травка будет тоже очень похоже и для начала делаю основание башню Насадка, которая поменьше, делаю листочки, первые самые. Они довольно маленькие, и закрываю немножко серединку. Вот такая маленькая получилась. Дальше беру большую насадку и покажу другой немножко способ. Вот здесь ставится три лепесточка. Раз, два, три закрученная получается серединка и дальше по кругу листочек за листочком лепесточек закручиваю такую спиральку первый ряд второй Немножко оставляю расстояние, как бы дышит цветочек. Эти большие. Немножко можно убрать. Вот такую маленькую оставлю. Немножко закручиваем песточки. Получается такой бутон. беру розовый Назадку я держу вертикально. Вот таким образом. И одним уголком тяну вверх. Получаются лепесточки другие. Я смешала два цвета, то есть в пакет доложила темно окрашенный, у меня получился вот внутри темный цвет, а снаружи такой светлый. Прикольно смотрится. То есть если развернуть насадку, по идее, то поменяется цвет местами. То есть внутри будет светлый, снаружи темный. Мне нравится, как смотрится окантовочка очень красиво, необычно. Где? такие корявенькие листочки можно поправить можно еще раскрыть больше Еще один вариант, когда лепесточки начинаются снизу. Но так, мне кажется, не очень удобно. Хотя тоже по итогу получается хризантема. Возможно, этот вариант больше подходит для меренги. С белковым кремом красивее, по-другому. И серединку. Травка. Ну вот, в принципе, тоже хризантема. Ну, немножко такая домиком Вот такие хризантемки разные получились у меня. Так, и я их сейчас немножко соберу в кучу. И также будет какая-то идейка для оформления торта. У меня с одной порции белкового заварного крема осталось два цвета. Салатовый я окрасила более темный, зеленый. И вот этот желтый. Ну, чтобы не пропадать, сделаю. Примерно диаметр торта. Посыплю какао порошком сверху. Лишнее можно сдуть и можно устанавливать цветочки. Начнем с самого большого. Теперь вот с этого То есть я подношу и укладываю таким образом можно даже вот так, так. и вот здесь чтобы закрыть такой малюсенький Все, осталось добавить листочков. Вот, в принципе, в принципе, все. Вот такие цветочки получились. Мне вот очень нравится вот этот закрытый бутончик. Классно смотрится. Вот этот разноцветный. Так что, кому это видео понравилось, было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Пока-пока.